Всем привет, остальным здравствуйте. У вас не получается присоединиться за команду контртеррористов? Сегодня я покажу вам одно из решений этой проблемы. Если вы до этого играли на какой-либо карте из мастерской, чаще всего эта проблема встречается с игроками, которые заходили на карту импотс, то решение проблемы кроется в банальном перезаходе в игру. Как это работает? Заходя на мапу, карта прописывает команду, которая запрещает игроку присоединяться за команду контртеррористов, но после перезахода в игру этот параметр сбрасывается, вследствие чего у вас получится зайти за команду контртеррористов. Я надеюсь, я помог решить вам данную проблему. Благодарю вас всех за просмотр, всем пока, остальным до свидания.